Вау, wow. наверное, если ты кликнул на этот видеоролик, ты знаешь такую игру, как Hello Neighbor, и, наверное, ты знаешь, то, что на эту игру есть моды. И, скорее всего, ты знаешь кучи в которые делают по ним видео. Да даже я раньше снимал видео по Hello Neighbor прохождение различных модов, и тебе, наверное, стало интересно, как же их скачать. И сегодня я расскажу, как это сделать. А, рассказывать буду я о стимульской версии, потому что, ну, в основном, моды берутся оттуда. Но, если у тебя не стимульская версия, то я оставлю в описании пару ссылочек на сайтах, где нормальные проверенные моды. Ты можешь, в принципе, их скачать и использовать. А, если тебе интересно, как мне дало стимовскую версию скачать моды, то я сделаю отдельный видеоролик. Просто напиши об этом в комментариях. Ну а теперь к самому видео. Итак, для начала нам нужно будет открыть страницу Hello Neighbor в стиме. А, здесь мы видим различные оконки, такие как центр сообщества, магазин и так далее. Но нам нужна мастерская. Перейдя в мастерскую, мы можем увидеть здесь вашу аватарку, а также вы можете... Давайте файлы, что это значит, это вы можете закинуть свой мод. А здесь же есть три вкладки, но ну, более ниже, это самые популярные, больше подписчиков и недавние. Ну, соответственно, это самые популярные моды, самые завайпанные и просто новые. А я выбрал самый популярный, например, вот этот мод. Что в принципе неплохо. А чтобы его добавить, просто нажимайте подписаться. Он появляется у вас в загрузках, но если, какой у меня, у вас он не появился, то не паникуйте. Все это решается очень и очень просто. Вам нужно лишь сделать одну вещь. Вы переходите в библиотеку, заходите в Hello Neighbor, опять же, и нажимаете играть. После нажатия кнопки играть у вас появятся загрузки. Вот, сейчас появится вкладка загружается, и пока они не пройдут, то типа... Просто подождите. После самих загрузок вы окажетесь в игре. Нажимайте на модификацию и выбирайте просто уровень. Но ну, у меня лично это вот этот. Дальше выходите в меню после выбора и нажимаете просто кнопочку Продолжить. Хотите начать игру с модификациями, да. У вас появляется классический значок загрузки, он может быть долгим, может быть коротким, в зависимости от размера моды и от производительности вашего компьютера. Ну лично у меня занимает немножко времени. Я для вас его перемотаю. Итак, вот мы в моде. И как вы видите, все работает. То есть мы появились, мы можем двигаться, ломать объекты и в принципе играть. Проходить этот мод, записывать эти и так далее. Дальше, если вам надоел мод, то просто переходите в страницу Hello Neighbor в магазине, нажимаете управление и посмотреть вокальные файлы. У вас появится проводник с игрой. И вы нажимаете Hello Neighbor. Здесь есть папка Mods где находятся все моды. А, просто не нужны и удаляете отсюда. А, происходит обновление игры, это будет все видно в стиме, и у вас просто исчезнет мод. Вот типа вот так вот просто скачать и использовать моды для игры Hello Neighbor. Ну а если вам интересно, как это сделать для другой а, версии, то просто а, напишите об этом в комментариях. Ну, а с вами был я, Гуля. Всем удачи, всем пока.